Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас будет выпуск дропа скинов на Сайбершоке. Как вы знаете, у нас есть система дропа, которая дает возможность игрокам, которые купили премиум аккаунт, получить дроп. Сумма варьируется, но хороших отзывов достаточно, шанс... У многих есть, поэтому это очень интересный бонус к самой подписке. Ну и понятное дело, я иногда провожу такие розыгрыши в роликах. Тут уже играет не рандом, хотя отчасти где-то будет играть. Тут больше будет играть победа. Я собрал список заданий, которые я буду сегодня говорить ребятам, и они будут это выполнять, и победитель будет получать очень ценные призы. От 3000 до 4000 просто... Моментом. На этот выпуск мы потратили около 30 тысяч рублей, поэтому буду рад, если такое же количество будет и в лайках. Не забудь подписаться, если ты тут впервые. Ну а мы начинаем раздавать дропчики нашим игрокам. Давайте начнем с новой карты, которая добавлена в режим АВП. Сейчас она вам понравится. Заходим на 38-й сервер, и сейчас сюда должны прилететь люди. Я сильно обосруюсь, если сюда никто не придет. Первый игрок есть. Второй есть. Третий есть. Четвертый есть. Уже, уже рабочая схема Уже рабочая схема Давайте я вам покажу, что это за карта Она называется AWP Cannons И по сути этот режим называется еще AWP BeHop То есть тут включенный BeHop Вы можете прыгать туда-сюда Но самое главное, тут есть такие вот телепорты Которые дают вам возможность просто перемещаться по карте моментально И самое главное, здесь нет э, отдачи И поэтому любой килл, он попадает туда Куда вы целитесь Эта карта захайпила в тиктоке, сейчас вам покажу этот клип И он набирает огромнейшие просмотры, чуть ли не миллион Вам дается прямо сейчас 5 минут Кто делает больше количество фрагов, тот и побеждает У нас пока что какая ситуация Первое место у нас игрок по имени Хубже У него 4 фрага А у противников фрюкс, который до сих пор жив и он уже сделал 4 фрага Так, так, ну, ну Попадает. Ай-яй-яй, какая подстава, сингл. Бля, в чем рофл сидеть, блядь, на спавнах, нахуй. И, блядь, стрелять оттуда. Вот, пошел, пошел, пошёл Пошел Это шикарно. Есть эмоции. Даня, 4 фрага. Даня сейчас сделал красивейший мув, и он получает уже 6 фрагов. И если что, он пока лидирует. 10 левел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Первый есть и сразу умирает. ФКС. Пришел на спавн. Противников. Он очень смелые решения делает И прямо сейчас попадает Просто каким-то боком There's... В противника uh -huh. Вылетает дальше У него еще есть 9 потенциальных киллов uh -huh. Делает нооскоп no uh -huh. Занимая сейчас лидирующую позицию 7 фрагов Фркс вылетает И делает лютый килл Что это с фрксом? У него сейчас 9 фрагов По сути, это последний раунд и у ФРКС пока что лидирует Это впервые, когда он может выиграть Я хочу за ним посмотреть Он участвовал почти что во всех этих выпусках Ай-яй-яй, ФРКС сейчас будет паниковать Даня, сейчас у тебя самый близкий шанс Если сейчас Даня не делает килл Или хуже, то ФРКС выигрывает Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй все, фреквест уже не выигрывает. Даня пока лидирует. Даня пока лидирует. Еще один kill 10 фрагов. Все, Даня уже должен был выиграть. Но он уже выиграл. Если он только сейчас самоубьется, что невозможно в этом режиме, он проигрывает. Ай-яй-яй. Все. двигаться вообще будешь, там. Получается, 10 фрагов у Дани. Побеждает у нас игрок по имени Даня. Поздравляю, было очень близко, фркс очень хорошая попытка, но не повезло, я, я за да, тебя болел меня, Заканчивается в... карта и сейчас мы увидим вознаграждение победителя Даня должен получить скин И да! <связывая> <связывая> Даня получает скин и это <связывая> первый дроп. Даня может прямо сейчас забирать его с сайта, приятные игры. Второе задание, сейчас мы заходим на режим дуэлс и... Мы выбрали свободный сервер Сюда уже зашли игроки, Я они готовы выслушать мое задание Молодые люди, задание у нас такое Сейчас я вам даю ровно одну минуту Человек, который сделает больше всего фрагов Играет в дуэли с другим победителем то есть два человека, которые набивают больше количество фрагов, играют в дуэль и победитель уже получает приз. Так, ну что ж, у всех по ноль фрагов, сейчас начинается мясорубка. 16 человек на сервере, осталось всего лишь 36 секунд. Мне кажется, этого маловато даже. Нет, не маловато, а Кацу уже, оказывается, вышел просто максимально вперед. У него уже 10 фрагов. Как он играет вообще? Может быть он с рейджем? Кацу. Шикарный килл. Шикарный килл. 13 фрагов. Против Микасы Это что за анимешник, я не понял 5 секунд, 5 секунд Кацу и, и Микаса Добрый день, все остановитесь, все остановитесь, ребят В итоге победил Кацу и Микаса Сейчас мы сделаем дуэль между этими игроками И мы посмотрим, кто же получит Скин Ну что ж, Настя, твои ставки Микаса или Нет, Кацу Я Давай, я буду за Микасу Так, Микаса делает первый килл 1-0, 2-0 Я не понял 3-0 3-2 неудача Ай-яй-яй Все, это это прям финальное Кацу не сдается как же, как же хорошо С Касу играет с Какой счет? Я не знаю какой счет У них очень равная игра Все, они остановились Микаса выиграл Какой счет у вас получился? 16-13 16-13, это было очень неплохо, ребят Вы очень близко играли Микаса! Прямо сейчас он получит... Скин не в скин ченджере, а настоящем Идем дальше, ребят Третье задание Сейчас мы зашли на режим, который называется Death Run Это старый режим, который из 1.6 Есть полоса препятствий Есть один киллер, который нажимает на кнопочки И препятствие начинает работать В Выиграет тот человек, который пройдет эту карту два раза Это самое быстрое задание, поэтому... Ребятам будет не так уж и сложно Ну что ж, давайте, ребят Не, ну слушайте, я, я немножко пропустил Поэтому мне придется сейчас нажимать очень много Ой, один щел все-таки живет Да, один щел прошел уже Воря Ну, воря все Нет, вот и победитель, вот победитель И как его зовут? фркс Ты что, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой, как же было красиво Так, и здесь Здесь как же я красиво играю, Рису, господи блядь. У нас есть победитель уже уже. Это вообще гений какой-то Кто это? Воря это, я. это ты очень сейчас красиво сыграл Понятное это дело, бать. скин по стоимости будет не таким, как был до этого Потому что ну, этот режим все-таки попроще Поздравляем Четвертый дроп, режим Pistol DM Задача, ребят Сделать как можно больше киллов за 5 минут Но не все так просто И они сейчас такие все наивно бегают с э, пистолетиками Но нет Ребят, у вас в руках прямо сейчас Должен быть револьвер И вам дается ровно 5 минут На то, чтобы сделать большее количество фрагов Тот, кто делает большее количество фрагов Тот и побеждает приз В этом режиме, в этом задании Всем желаю но удачи, делаю рестарт И мы начинаем игру Пошел процесс, сейчас у нас есть уже 5 фрагов Че? Че? Какое же странное оружие, для кого оно существует Ай-яй-яй, как же это было красиво Сингл, добрый день Как он попадает Как он попадает Мы играем уже 3 минуты и пока ни у кого Даже нет 50 фрагов, то есть это оружие Очень долгое, с была бы Другая ситуация совсем Беброчка, ты что Беброчка 49 фрагов Если прямо сейчас Беброчка проиграет это соревнование, то это будет Полнее шитиль для него Почти всю игру он был на первом месте 53 фрага против 51, это очень близкая игра Беброчка и арс 15 секунд Равный счет Равный счет Так, сейчас я не буду выключать тап, чтобы Мы бы увидели настоящего победителя 54 на 55 54 на 55, 54 на 56 56 на 56 57 Арс пауэр, ты победил в смысле, 56 Нет, пожалуйста. одинаково. Сейчас это видео отправляется на модерацию. Вы один тоже тот же в одну миллисекунду. Сейчас проверим, все хорошо? Там была близкая ситуация. Хорошо, пойду смотреть. Ребят, смотрим сейчас этот момент. 55-6. 56 на 56? 0, У обоих 56. <свист> 56. И на 59 появляется кил у арспавера. <свист> ну, да. заслуженно, по сути. Нет, в плане, что у обоих... Если считать 5 минут, то у обоих 56 А, нет! Нет! Господи! Смотрите, если замерить видео, то на 55 секунде 0-0 у него уже есть 57 фрагов Это просто нечто! Беброчка, найстрай nice Но сейчас Арс Пауэру очень сильно повезло Внимание! Победителем этого турнира в этом задании является Арс И шестер. Арс а, Павар. И... А, Спасибо, красавец. Что Копра? Может быть, как утешительный ему что-то дадим за рубли 500? Поздравляю победителей. Беброчка, ты получаешь утешительный Спасибо приз. У меня лучше. Сейчас у нас будет очень сложное задание, правда сложное, потому что я сам его не пройду, скорее всего. Мы заходим на сюрф и не простой тир, а выбираем самый, почти что сложный, это нормал и мы сейчас выберем того человека Кто пройдет ее быстрее всех Сейчас вы все приглашены на карту гитара Она не самая легкая И не самая сложная, короче, средняк Сейчас человек, который пройдет эту карту быстрее всех Побеждает приз Время пошло если, если судить по тому, что я сейчас вижу Пока что все далеки Пока что все Очень далеки до победы Катсу, очень хорошая скорость Добиться такой скорости это уже хорошо И почти что он у финала 230 скорость, скорость очень хорошая. Она. Она позволяет ему прямо сейчас выиграть. Нет. Ай-яй-яй. Кацу, настраивай. Сейчас был кто Так, ребят, Кацу! Кацу! Кацу! Поздравляю! Все, все, все, мы закончили. Кацу побеждает в этом испытании. Поздравляю, oh, Катцо. Это реально было сложное задание. По факту было сложно. Oh, карта Бхопикс. Прямо сейчас вы начинаете все игру. Побеждает тот человек, который проходит эту карту быстрее всех. Но. Я хочу все. Эта карта простая, поэтому три первые прохождения. И из них мы выберем лучшую попытку. Все вы слышали? И три. Бартоломео. Это человек, который уже на втором стейдже. Пока что. У него есть огромные шансы здесь что-то выиграть. Не знаю, где конец, но как же он хорошо это все делает, господи. Но ну, он проходил эту карту. Главное здесь не профелить. Он делает все шикарно. Я все... Бартоломео, ты первый человек. Идем дальше Еще два человека должны пройти А, все, получается, второй у нас есть а, Но здесь уже все равно ну, Кассу второе место занимает И у тебя нет уже попытки сделать еще раз Получается, если сейчас А, а и а, занимает 4,54 Все, Бартоломео побеждает в этом соревновании Можете его поздравить Бартоломео, а, рассказ... деле... ты уже второй раз побеждаешь Какие у тебя эмоции? В третий В третий? Да Это три выпуска или как три это было? Выпуска, три выпуска кошмар про а какой у тебя ник был интерактив интерактив а -а -а. ты это Да. черт ай-яй-яй поздравляю тебя дружище как интерактив окей а, интерактив поздравляю сейчас мы тебе выдадим скин за 600 рублей интерактив поздравляю тебя очень жестко а все интерактив поздравляю дай а, интерактив у нас выигрывает в этом ручку Ой, рейх, рейх, рейка, рейка, рейка. Рейка, ух, а ты модератор у нас? Я был главным, не а, а почему ушел? В армию уходить. Эрик, эрик, Купишь. в армию уйдет и там будет Собершок пиарить Слушай, да, проперс Собершок в армии. Без Бартоломею Это мой кентик, это мой кентик Такая же ситуация Первые три прохождения получают слот на победу Лучше прохождение по времени Побеждает приз Все готовы? Пока что все близки ну это логично Здесь упасть это надо уметь Бартоломео как-то уверенно бежит Но мне кажется, что он бежит не туда, куда нужно А, так Бартоломео как раз таки Дальше всех уже Ребят, я боюсь вам сказать Такую вещь, но возможно Персонаж по имени Бартоломео Сможет выиграть Даже Сейчас И Это будет уже его четвертая победа Бартоломео 3 минуты 0.9 Ждем твоих следующих противников Кацу 4.05 Ну ты второе место 5.41 И 5.39 ФРКС Ну ты был везде близок, бро Рано или поздно выигрыш Финальный дропчик Побеждает Человек по имени Бартоломео Поздравляю, дружище, два дропа за один ролик Такого еще никогда не было На этом закончились, получается, дропы скинов на Сайби-шоке. Честно скажу, выпуск хороший Попытки были у всех хорошие Реакции были также все насыщенные Все были радостные И даже были на этот раз утешительные призы Играйте на Сибиршоке мы делаем площадку все интереснее и интереснее. Ну и, понятное дело, такие вот раздачи мы никогда не будем забывать. С тобой был я, Эрик Шоков. Посмотрите другие выпуски дропа скинов. Может быть, ты их пропустил. Не забудь подписаться. Я с тобой прощаюсь, но ненадолго. Пока.